Смотрим. Это первый экран. Первый экран, то, что у нас обычно помещается до линии отрезок, так называемой. То, что помещается ну, в рамках первого экрана. Ну, это автология. Суть в чем? Смотрите, когда мы выстраиваем коммуникации в маркетинге, очень хочется сделать все сразу. Хочется, чтобы тебе и на YouTube подписался, и в Instagram зашел, и письмо прочитал, и заявку оставил, и отзыв оставил. Короче, хочется, чтобы он сделал все. А это все действие. Поэтому... Мы когда делаем, ну, есть конверсии, есть микроконверсии. Вот на уровне микроконверсии мы должны преследовать всегда одну простую цель. Она должна быть одна и простая. Вот допустим, письмо, мы отправляем письмо человеку, да? Смысл заголовка письма у меня, у меня как у маркетолога. Сделать так, чтобы он письмо открыл. Заголовок не продает письмо, квартиру. Заголовок всего лишь сделает так, чтобы человек открыл письмо. Он открыл письмо. Письмо не продает квартиру. Письмо делает так, чтобы человек сделал один следующий шаг. не два, не три, не пять действий там внутри письма. Всего лишь одно. Даже если там пять ссылок, они все, дел... они все ведут к одному действию. То есть даже если пять ссылок, они все ведут на один тот же сайт. Или на один тот же видео на YouTube. Или на один тот же пост в Инстаграме. То есть оди... одна... одна единица исходящего потока – одна цель. В письме одна цель. Вот на сайте такая же история. Так, что-то здесь съехал. Кто-то уже поковырялся. тут еще здесь что-то накосячил. Ладно. А микроконверсия первой страницы очень простая. Дать пользователю понять, что он попал туда, куда нужно, что здесь есть ответ на его вопрос. Он искал квартиру новостройка Геленджика, вот тебе квартира новостройка Геленджика. Вот эта часть самая главная. Все остальное здесь не имеет значения глобально. Ну то есть имеет меньшее значение. Преимущество, ничего особенного на конверсию скажу по секрету, влияет не так сильно, как хотелось бы. То есть можно здесь уписать что угодно. А, логотип, нет логотипа, ничего страшного, пишем название. Телефон, а, контакты, если адрес есть, то хорошо, нет ничего страшного. Дальше, форма захвата контактов. Не есть определенная формула. Я сейчас ее раскрывать все не буду, просто расскажу, что принцип работы. Смотрите, для человека оставить заявку это стресс. То есть. А, когда человек оставляет заявку, особенно в тематике недвижимость, он понимает, что сейчас ему будут звонить. А сделать это пять раз, значит, и пять раз будут звонить. Пять разных на хриллер. А десять раз он вообще не готов заявку оставлять. Поэтому мы должны дать ему такую полезность, которая этот стресс перевешивает. В нашем случае, в этом случае, мы предлагаем ему подборку квартир. Бесплатно. Можно предлагать другой, ну, мы называем это лид-магнит, да? То, то, на что, то, что притягивает лидов. Кто-то делает каталог какой-нибудь, PDF отправляет. Можно, можно подписку там давать на что-нибудь. Короче, разные истории есть. По поводу каталогов у меня тоже есть пример каталога, который мы шлем. Дальше у нас есть каталог объектов. Здесь у нас пример для настроек. Для авторички не переживайте, смысл такой же. Каталог объектов, это здесь три варианта. Здесь три объекта, это мало. В среднем мы вариантов 15 выкладываем. Если они в городе есть. Дальше у нас есть... По сути, часть такого квиза небольшого. Кто спрашивал про квиз, квиз викторина, сейчас чуть позже расскажу. По сути, элемент квиза очень похож на квиз, форма захвата, которая, где человек заполняет какие-то параметры и потом оставляет контакты чтобы получить подборку опять же, смысл такой же сейчас чуть позже на квизах остановлюсь и расскажу про механику конкретно на этом сайте больше ничего нету он короткий и он нормально работает вполне себе, может быть сайт длиннее мы говорим сейчас про первую страницу, есть еще страница объекта давайте я вам еще одну первую страницу покажу, то же самое смотрите, ребят, дизайн не решает опять же, видите, другой дизайн даже расположение то же самое сохранилось но расположение может быть тоже другое. Решать наполнение. Что у вас может быть еще? У вас может быть, если вы работаете с новостройками, то с кем вы работаете, какие застройщики? Опять, объекты, видите, здесь уже больше объектов. Это ну, реально действующий сайт. Потом примерно такая же форма, как я показывал здесь. Так, так, так, где она была? Черт, потерял, да? Вот здесь была форма, просто другой дизайн. Смысл такой же. Несколько параметров вбивает и подбирает квартиру. Дальше, акция, отдельный блок с каким-то конкретным приложением, которое вы хотите усиленно продвинуть. Для настроек может быть актуально, почему мы работаем для вас бесплатно, целые ну, обоснования, почему комиссии нет. Отзывы клиентов, если у вас есть отзывы клиентов, то круто их на сайте тоже можно разместить. Если нет, то можно начать без них. Но отзывы клиентов работают ну, на утепление, но не работают на конверсию, сразу скажу, что с добавлением отзывов на сайт конверсия не увеличится. Но теплота, теплота клиентов может увеличиться. Дальше, если вы аккредитованы в каком-то банке и можете, там, ну, у вас есть как ипотечный брокер, то пожалуйста. Дальше мы снимали команду, заморочились, не скажу, что давала много конверсий, но какие-то конверсии дает. То есть некоторые заявки, кстати, форм падает. Сняли видео с каждым из сотрудников, ну, не с каждым, а с какими-то сотрудниками топовыми и выкладывали на сайт. Был такой блог, планирую посетить GILGIC в этом году, организуем ваш бесплатно. Подберем, закажем билеты, забронируем номер в гостинице, встретим, организуем трансфер, проведем экскурсию по городу, поможем выбрать квартиру. По сути, ну это не то, что мы за него это сделаем, мы просто можем организовать, то есть найдем машину, но он за, нее, он за нее сам оплатит, подберем билеты, чтобы ему проще было добраться и так далее. Это подписка на чек-лист, вот я, как купить квартиру в денежке безопасно. Здесь был чек-лист, как проверить квартиру на безопасность, тоже мы такой давали. Ну, в принципе, все. Это основные блоки. Есть еще разные сайты, но я вам показал основные моменты, которые ну, которые я увидел, что интересно могут быть вам. Теперь страница объекта. Это может быть всплывающая страница, допустим, как было здесь, да? То есть без перехода на внешнюю страницу. Вот она такая, компактная. Может быть вообще отдельная страница. По сути, страница объекта – это такой мини мини лендинг. Здесь у нас есть базовые параметры, для первички одни, для вторички другие, для коммерции третьи и так далее. У нас есть описание. Кстати, описание мы пишем по определенному скрипту. Не буду выдавать, должны быть какие-то секреты. У нас есть скрипт, как правильно упаковывать объекты, как его описывать. Потому что готовые описания сайта застройщика, ну, они есть у всех. Вы должны чем-то отличаться. Фотографии, планировки, если они есть, потому что на вторичке их может не быть. Карта. Опять же, форма захвата по определенной формуле. И другие жилые комплексы. В принципе все. Довольно простой сайт. Но это тот сайт, который дает хорошую конверсию. Достаточно хорошую, чтобы эффективно покупать вложения в рекламу.